-4. Окончена, но нам нужно собрать. Я возьму сражение. Тогда... Возьмите баланс баланс баланс баланс. Баланс. А, у нас еще есть и здесь это воздушная поддержка этого самолета. 4. Маркеры есть. Мощный, да? Жалко, патронов мало а может Враги быть? кидают метки для воздушной поддержки. Так, я думаю, самое время не тянуть. Да-да. А извините, а можно вот так же, чтобы... Другие враги вот легко плались, блядь. Так, по нам тоже могут кидать метки, по-моему. Слушай, чувак, не стоимость, я в костюме Джагера, как Ника. вас смотри, Так, надо еще образец взять. А, ты еще держал. Да, да, да, а, так, да. Надо ну держать. да, да, да. Образец. Ой, блядь. Образец взять. Перезаряжаюсь. Дай воздушную поддержку. Да нахи Да похуй. Тебе, походу, дали какой-то сшитый белыми нитками костюм Джиггернаута. Да, пиздец, на коленке сука подшитый, Говно, они. Твою мать, отходим, нас кинули метку. это сильно сказано поезд ты где нашел -то? это не тебе пиздец когда ты против джигернал то только пять выстрелов с барака их успокоит как ты 5 выстрелов с калаша тебя успокаивает логика наша очередь кидать нет поддержки Да не наши сейчас стреляет. Сейчас. Ебать, я убил нихуя. Ай как мочь. Перезарядка. Я где-то надо был патрончиком для Ой. Кстати, тут же где-то тоже вражеские джиггернауты будут. Вот ты пиздец обрадовал, а? А вот этот не ящик с патронами? Да, ящик с патронами. О, вот это другой разговор, 600. О, наконец -то. Нормальная, блядь, леда. По лесенке. Дай угадай, вражеские джиггернауты будут умирать хуево? да да полицейский щит держит выстрел крупно пулемета я прям верю граната так нахуй обратно там сейчас будет по моему транспорт который стреляет а есть транспорт который не стреляет ну, там, пулемет ну где моя гранатомерка не вижу. Он там подъехать должен, вот здесь. Не вижу. Избил. А, газ надо еще взять, точно. Бери. Вот он транспорт! О, пока Печенек с прицелом а окоп. Вам тоже ответочка в товаре. Два четыре шесть Нифига, семь Ха -ха -ха. множественные попадания. Пойдем, Еще один бежит. Почему-то один, блять. Хорошо подлетел как ему жопец подорвала. Еще бегут! Вот, ящик с патронами, тут еще один. Не вижу. Не вижу. Залах два даже. Так. Это, а, вон там это, образец газа бери. А Граната, пта! Назад, мальчик. бля! Отбросил гранату. Одни стороны. Вот после этого ресторанчика будет джаггер Надо. Так, заряжаюсь. Купачки. Надо приготовить метки. Подожди. Где, это, где это, А, крантомет нашел, АПГ. А, -а, а оно всяко, приятельно. будет после выхода с переулка. А, весь компа. Надо метку кинуть, Саня. Отходим. Ай, сука, я, я в западне. Отходи. Метка не сработала. Я держу его, он мимо меня не пройдет. Он не пройдет. Отходим, Саня. Ага. Есть? Нет, не есть, не готов. Готов. Теперь где? Ты, ты чё, сука, три выстрела из зарпака хавыши пол. Вообще барзой, блядь. вот. Это пиздец. Почему я так не могу, сука? Почему я какой-то джигернал, сука, из какого-то, я не знаю, из ваты нахуй. У него нормальный, значит, костюм джиггернаута, сука. Ну, американцы, хуй, сука, у русских все хорошее, это пиздец, говно. Сука, вот где попил бюджета-то, блядь, а все на нас клонит. Вот он где, сука, попил бюджета, блядь. образца и осталось да? и музыка. когда музыка заканчивается это не к добру <гас> да. ага. они сформовая группа сейчас будут с крыш десантироваться наверно да? no, так я пока возьму газ я взялся один один взял так мы здесь не можем использовать поддержку. одежду так я попробую с того столешники зайти минус два все <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> с рпг Типа, типа да. А да, я что прыгать суха, не умею. Последний газ возьмешь? Сейчас надею. А там откуда мы зашли? Так. Оу, твоя граната. Нет. Я слышу вертолет, сейчас что-то будет еще. Вертолет. Меня здесь с РПГ. Я заряжаюсь. Заряжу. Образец у нас метал 0-4. Метал 0-4 образцы из всех мест сломаны. Волчер 2-2 ждет вас. Найдите точку повыше. Шаг идет. Ты ебанул. Нет. Вот сейчас я кинул и кину. ты Иди сюда а нехуй. И никого. О! Хорошо! Ух а. ты, <свят> блядь! Он готов, Саня, он готов, спокойно! Металл ночи ты на тебя направляйтесь на крышу. <свят> <свят> вс? Нет, не вс, Саня, щит! Сзади тебя был. А сзади тебя мы не добились щитовика, он тебя чуть не положил. Дай зарядиться. Да не переживай. Вот он. Птичка на месте, двигайтесь на крышу. Можно не повторять каждый раз тоже. А ⁇ пты, еду за тобой, бегу. Нет, я сзади. Твою мать. Тихо, это я, это я. Кто? я вижу. Я просто не понял, кто в меня стреляет. Ну, явно меня. На месте. Это не джаггернаутовские костюмы, это хавуну. Вообще, вообще ни о чем. Типа чисто. А нет, вот Почему у них, сука, нормальное оружие, а у меня какой-то, с пластиковыми пульками, блядь. Не знаю. ничего не мешает поменять его. И что, и что вот чисто? поменяется? Я буду просто стрелять пластиковыми пульками дальше. Из другого оружия. Это бочка взорвалась. Нихуя не резиновый Там хоть что-то есть, это, сука, пластиковые. Пластмассовые вот Я зачищу. У вас два убитых Я вот смотрю, миниганы, блять, на стенке висят. Ну это похуй А почему? Минус, минус Еще старая. минус верхушка. Хорошо, а, вот. высади своих козлов не успела, да? Продвигайся, давай. Еще сейчас верхушка. Даже не долетело выходить будут, вот выходим. больше не вижу никого они есть ни в кого не могу попасть ага на к вам 15 целей ну, обрадовал по блять так а куда а вот вперед на где они а списко убил всего 51. Настроила сейчас Где вертолеты? Справа. Один, два. Одного вижу. Ай, блядь. Тихо. Ай, блядь. А, его он еще один. Давай, давай, давай! Есть! Ай, то он меня хуя, да? Сань, вс, вроде чисто. Больше вообще никого не вижу. А, откуда мне? А, есть, есть, есть они! Ты очень много, е... очень много сейчас, очень много. Наебункал ты меня. Не могу там попасть. Да ты пес, конечно, блядь. Ну я не оперативник, САС, я тебе отвечаю, я ходя... бомж с автоматом. Блядь. Я больше никого не вижу. Ну а... блядь, ты понял, ты посылка. Я уже кинул ее, она даже и в гнеблец попала. Оружием, После поскорее. Мы долго ждать не будем. У них у всех спасы для нас. Спасаемся. Так, я бочку сразу кидаровал. Да, спасибо. сука не все бочки вы подорвал ты вот так, так, так любезный сайер двое-двое ага. так что ли, всех так два вертолета сейчас будет еще один вон она ага. Ой, все упали и сейчас будет еще один Следите за в вашем подразделении вот тут нету лазерной пометки Ага. Потом двое, по-моему, да? Видите? дых. Да. Я больше никого не вижу. Со где? Ну, Остальные вообще. там должны быть. Сейчас тут будет опас. Наверное. флешка флешка Никого не видно. две, это не пятнадцать, пиздобол. Вот сейчас их тут будет очень много. И вертушка. Две вертушки. Я спрятался. Вертушки видишь? Ага. Ай-яй-яй! Вертолет стреляет по мне! Ах, все, хуй. Сейчас триггер активирую. Давай. У нас 30 секунд. По-моему, Времени стоит на месте. Тут огонек горит, сука. ну чувак-мага. Все, <с> Но она успела меня сожрать и... Чтобы их не обнаружили, враги обратились к дедовским методам. Чтобы обнаружить цель, вам понадобится перехватить бумажную корреспонденцию. Ага. Корреспонденты хуй. Нихуя вы ж... Что такие бодрые? Сейчас Гугена будет. Да, целых. Ну, здесь на нас точно три нападают. Так, я пойду, сразу тут турели уничтожу. Блядь, я зря это сделал. Вон, что, Гугена не вышло. Я в цехушку. Да нахер, на рынок. Турели можно уже снимать еще этим а -а -а -а выстрелами. 3-5 надо. Еще минуту. Я слышал гену. Граната... Он уронил документы. Документы можно подбирать. Так, можно. я попробую отсюда по пойти. Не с центра, а вот отсюда. Гигиена мини. Так, я слышал где-то, да. Балконы. Сейчас Бугена пойдет. Да, не пошла. Вижу, вижу, вижу, вижу. Не допустим. Я... А вот и... Можно брать. Я одни подобрал. Бугена минус. А, я вижу эту турельку. Турель уничтожены. А, сотолпали эти бугены перезаряжающий в смысле убито гиен 0 что за нахуй тут платить сань к тебе бежит бежит тварина не дошло. а почему у меня написано что убит ген 0 а я не знаю я когда тоже тогда убил гиену, одно мне не засчитали. может имеется в виду вот таким способом когда она нападает а ты если, э, башку сворачиваешь а вот так я буду ждать этого ага. так вроде чистое перехожу слева на, на автом... Переучи сук себе. Так, перехожу на автомат. Думающий, бумажки. Разведка подтверждает данные. У них неподалеку убежище. У елище у них неподалеку. А, вот так. Сколько? Ноль вы думали с сэвеном справитесь не хуя <смех> о, у меня пополнились пучки это турелька по моему вон она турелька саня Турель не не знаю такое такое а... тоже не защиту на тогда хер знает о двой минус так турель я убил. Ой, я слышу собачку. Ты так хорошо лежишь, а не пройти не проехал. сейчас не вижу больше никого. Да вставай, притворщик. ой ой ой ой ой ой о, о о о Минус. Сейчас я вот и он вышел. Да, я тоже даже не ожидал. Усейн болт хубих. с тобой все будет в порядке. Больше никого. М Перезарядка. Опа, не ураиль. могу быть в этом уверенным. Минус турель. Еще две, еще две на уровне. Так, тут их сейчас будет много гиена. А, понятно. Много, да? Граната! Эй! Граната! Граната! Они... Ну, меня подорвали, да. Правда, до этого подстрелили, а потом подорвали. Я слышал Гена. Ген. Вот я Ген. е ⁇ сейчас убил, ноль. Флешечку даже. Документы он. можно подбирать. О, он выронил документы. Так, сейчас из-за угла побегут. Ну-ка, флешечку для проверки. Есть! Блять! Надо за эту хату стремить. Они уронили документы, можно брать. А, так это. Дырель, Саша! Ой! Вовремя! Одиного убил, второй там где то он, он сука. А, И там вымерли. двое, двое. Не там, ну-ка. Да а нас. А сука, а да сейчас. Ай, хорошо, <с хорошо <с пошла. Ах ты сука, снежок пренито заходил. Нега в темноте сука. Эй, я не, нельзя так говорить сейчас но если это негр и он приныпился в темноте что я могу сделать одна турель где-то еще А А где? где? кто-то говорит кто-то на ушко шаг где-то здесь блядь блядь, гена блядь, губерна я справился я это понял потому как по ней перестал проходить я понял так, нам туда, в трубу. Я понимаю. Сейчас там будут гуги норты, блин. Давай, виде я замыкаю с тыла. Что, ну, кто по <связь> <связь> на Напсина. А, ну да, да, да, я понял. Чисто? А вот так. А, <связь> Где ты метишься под лёг. а. -а. Нам Тут надо собраться наверх и что-то пометить, я правильно понимаю? Тори или нуля, слушай. Ну, хорошо. их и не будет, Это уже конец, по идее. Залезть наверх и там что-то сделать, я не помню, что. Данные передаются, держите позиции, Не сдохнуть, отряд. я вспомнил. Да. О! Опасно. Есть, одну пометил. Сейчас подожди, по мне активно палят. Чего? А все, почему все. я лазером не могу пометить? Что за бред? А надо потому, что было держать некоторое время. Отличное попадание, молодцы, давайте дальше. Надо было держать некоторое время, а потом нажать на LK. А, ну да, то есть сразу на визитный лазером и пикнуть, это не это не наш нет. нет, конечно. Ну я все понимаю. Да. Какой-то так хорошо писалось. А, -а, -а блядь! Защитите Алену любой ценой. Что, Пацаны в спине холят мне да? Они наших. Останови их, если сможешь, но. Да, убейте их, убий! Спасибо, да. сейчас сниму. Снял. Так, я к тебе. Я все спешу на снегопад, на ко в котором ничего не видно. Так, они спускаются давай ты начнешь. Ты не хопух ты. Да ч вы, сука? Агашка, готово, да. Продолжаем, продолжаем. Так, сейчас выйдет один из-за машины, да, я правильно понимаю? А вот он. Спать. Так, я пойду по той стороне. Минус, да. Сука, я не успел. Минус. У меня пусто. Так, там с тремя я справился. Их здесь уже бое. и э, что на? Ага. Закурить не найдется, не? Ны? Не? Ну нет, как нет. А бы заложника не спасли, да, в этот раз? Ну да. Ну ни их... одного спасли другого ну, да. спасли. Поменялись местами его была очередь так стой подожди меня э, спички есть сука то что вы Что ни у кого зажигалочками найдется что ли Двое! перезарядка у нас услышали Калаши. Э, обратно себе заберите. Ну и все ну. А вы тут панику наводили, блядь. Тихонько. Так, ну калаш, я что-то. Кто? Кто? Что ж, что... Вот они были здесь. А, так, нам сюда. Появилась цель Алена. Тихо, тут сейчас. На вкус. Заложника спасли. У -у -у. Так, мы сейчас, когда приблизимся к Алене, будет замедление времени. А, все, типа, можно уже не прятаться. Так. Не могу попасть. Попал! А кто из нас попал? Я ты попал, собственно. я попал. Все, нормально. Спас... Алена, стой, куда ты? Это мы... Мы фасошники свои. Два из трех. Слушай, это была не основная цель, но да ничего.